Привет! Сегодня я хочу показать водородное питание растений. Для этого будем выделять водород из воды с помощью сжигания углерода. С помощью сварочного аппарата Ресанта углеродом будет служить графит и древесный уголь. При горении углерода под водой углерод соединяется с кислородом воды образованием аниона бикарбоната или гидрокарбоната. Вот. И освобождается атомарный водород. Ну после 7 секунд этот атомарный водород превращается в молекулярный. Вот. В древности, когда каменный уголь мог изолировать энергию молнию. И над каменным углем лежали древесные угли. Когда падала молния, энергия распространялась по древесным углям. Она замыкалась. И во время замыкания происходил выходил водород и во время дождя почва охлаждалась и этот водород сохранялся в гидридах в гидридах сохраняется когда когда холодно а когда тепло она освобождается то есть гидриды это молекулы которые сохраняют водород при холоде а когда тепло освобождает вот то есть Днем, когда смотрит солнце, эти гидриды освобождают водород. И таким образом постепенно, постоянно растения дают катион водорода, чтобы растение могло расти. Итак, сейчас показываю, как собрать водород ведро с дождевой водой вот мы наливаем ее э, в бутылку вот у нас двухлитровая бутыль убираем воронку и главное э, не допустить чтобы здесь в бутылке оставался воздух, чтобы не появился гремучая смесь. Берем ладонью и закрываем плотно. Переворачиваем бутылку. Опускаем воду. Все. Теперь у нас Перевернутая бутылка. И наша задача выделять водород под под этой бутылкой. Для этого уменьшаем напряжение сварочного аппарата. Ну вот, видим, что графит уже красный, значит, она готова для использования в качестве, в качестве электродов для замыкания. Берем обычную нитку, складываем ее пополам. Еще пополам. Теперь у нас появляется хорошая веревка. Отключаем сварочный аппарат. Она полностью обесточивается. И уже можно... Держать ее руками. Все это убираем отсюда. Вот. Она уже сломанная. Горячая. Берем этот графит, опускаем в воду. Ну все. Теперь уже она не горячая ставим вот так это э, неживещая сталь вот этого от, от шашлыка кто кушал шашлык наверное все знают что это так и ниткой просто начинаем обматывать для этого много. Многого не нужно. Вот. Качественные электроды графитовые для выделения водорода готовы. Включаем сварочный инвертор. Теперь проверяем, все работает. Теперь проверяем замыкание под водой. Как видите, при замыкании выделяется водород. Но эффективность выделения водорода при древесном угле увеличивается. Это происходит из-за того, что древесные угли менее теплопроводимы, чем графит. Поэтому древесные угли намного сильнее увеличивают свою температуру, чтобы сжигать кислород воды. И таким образом освобождается намного больше водорода. Сейчас увеличиваем мощность сварочного инвертора до 70 Амперов. выделение водорода происходит намного быстрее и больше. Начинаем выделение водорода. водород под бутылку внутрь бутылки готовим крышку когда наберется достаточно водорода просто мы ее закроем под водой Для демонстрации, думаю, этого будет достаточно. Вот. Итак, за несколько минут мы с помощью сварочного инвертора и с помощью железа от шашлыков и от графита и древесных углей и дождевой воды в пластиковом ведре сделали чистый атомарный водород. Этот водород мы будем использовать для удобрения наших огурцов, нашей теплицы. Итак, мы находимся внутри теплицы. Наши огурцы, наши, наша китайская капуста, помидоры, кукуруза растут на этой почве. На самом деле это не почва, а, как видите, песок, смешанная с черноземом. Здесь песка, наверное, процентов 70 если не больше вот вот у меня бутылка с водородом атомарным водородом она уже вот как видите становится прозрачным сначала она мутная, а потом становится прозрачным потому что атомарное состояние переходит в молекулярные. И наша задача не допустить, чтобы солнечный свет проходил сквозь этот водород. То есть все должно происходить в темноте. Иначе этот водород превратится в дентерий, а потом и третий. Чтобы этого не происходило, нам нужен только протий мы берем как бы какое-то оборудование делаем и с помощью этого оборудования через шланги пускаем этот водород под, под огород и все то есть когда мы выделяем водород водород выделяется под очень, под очень большим давлением и под, под действием метода давления водород должен проникать э, под почву. Вот. И это должна происходить э, в то время, когда почва э, является холодным. Ну, то есть, э, вечером, когда наливают вот, воду, ну, чтобы почва была относительно холодной, чтобы водород в этой почве сохранялась. И сейчас попробуем продемонстрировать и это в деле открываем бутылку и э, кладем ее сразу под почву И начинаем как бы э, выдавливать туда, чтобы э, этот водород проник под почву. И ваша задача, то есть задача инженеров состоит в том, чтобы э, довести все это до ума. А моя задача э, пока показывать вам, э, как все она должна работать, то есть показать идею. Вот вся эта технология работает на изоляторе молнии, то есть когда энергия молнии бьет водород выделяется под фу... под почвой то есть выделяется катион водорода анион гидрокарбоната вот короче у меня ничего не получается вот Не получается, потому что там много воды. Там много воды. А я не могу выдавить этот водород. Ну вот. Вышел водород. О, На самом деле это один кошмар. То есть такого не должно быть. Но идея, идея заключается в том, чтобы этот газообразный водород проник под почву, под почву чтобы корни растений впитывал этот э, катион водорода. Вот Как проникает катион водорода в листья растений? Когда смотрит солнце. То есть, происходит эффект Эдисона, то есть, как в лампе электроны от солнца падают к растениям. То есть, отрицательные электроны. И эти электроны начинают притягивать через корни все катионы. Таким образом, катионы попадают в листья. То есть водород попадает в листья. Вот. И когда э, у них что-то происходит и энергия как бы меняется, то она притягивает катионы, то анионы. Таким образом растения питаются и катионами, и анионами. Как бы параллельно, или последовательно, или одновременно, и этого я сказать вам не могу. Вот, ну, желаю успехов в ваших исследованиях.